И вот теперь вместе можно открыть. Подожди, подожди, подожди. Посмотрите, ребята. Теперь номер 26. 26, это 26. Да, умничка ты моя. Все ты у нас знаешь. 26. Вот он, Алина, вот он, вот он, вот он. Смотри, здесь какое красивое статуя с фонтанчиком для Лола. О, да. Вот, ребята, посмотрите. А, по а потом у а нас... Вот 27 это. внизу, да. да. Давай. Все. Тут, наверное, какая-то девочка другая. Фотография есть? Есть, молодец. Это Ты у вся... нас... Вот мальчик такой. Красивый. Это мальчик? Ух ты, посмотрите, какая у него челка Ну, тут вообще мальчики, конечно, супермодные, да? Yeah. Ну, вообще, это в настоящем стиле лол У него такая челка yeah. Ну-ка, покажи нам его вживую Вот, ребята Ничего себе, семейка Все с розовыми волосами и с челками розовыми Вот она уже тут начинает набираться Сестренка-братиска и котенок а вон той сим голубой не набирайся. А еще нет. Ну давай смотреть номер 27. Там нет. дуфельки, ду -ду -дуфельки. Я знаю уже. Это дуфельки. Да, это дуфельки, ребята, я так и знала, что это дуфельки. Они же маленькие, ребята, вот такие красненькие Ой, такие милашки. Это, наверное, для мальчиков красно-белые, да? Милые. Теперь мы ищем номер 28. Смотри, вот она, я его уже увидела. Упс. Он открывается, и там внизу есть 29. Ну, вообще, конечно, они хорошо очень продумывали все. Здесь так интересно его распаковывать. Можно тебе помочь? Да. Вот Это вот к юбочке, да? Где у нас там юбочка, смотрите. А у нас и юбочка, и шортики. А вот к ним маечка. Посмотрите, комплектик какой милый. Так, теперь 29. Нет, ее надо отодвинуть. А, Видишь, да. если она не поднимается, значит, надо отодвинуть и найти, как ее открыть. Это все занимательно, очень-очень интересно. Надо быть внимательными, чтобы понять, как все открыть. О, вау, какое ожерелье! А, нет! Это супер моднячий пояс с сумочкой. Это самая мода. Сейчас Давайте это честно. самая Дай. крутая. Это Дай. наверняка для старшей сестры. Вот так, теперь 29 мы открыли, теперь после 29 идет 30, 3.0, смотри, вот этот сундучок, он открывается. 3.0, -0. это а фотография. Здесь фотография. Это девочка, это девочка, это девочка. Вот она. Девочка. Покажи нам лучше ее вживую. Вот она, девочка. Мама. Ты посмотри, какие у нее губы даже черно-белые. Но она прям вообще панк у нас. Синие-голубые волосы, красные тени, чулки. Она хоть и малышка, но она супер модница. Да. Теперь у нас номер 31. Вот Опс! Это малышка! Сёрприз. Это малышка, ребят! Открывай! Малышка, идем ко мне. Вот она! <сёк> Ой, опять Мим подмигивает. Черно-белые у нее такие памперсы, красная маечка. Теперь... Вот они, прям супер моднячьи девочки здесь. Все, теперь какой? 31, теперь 32. 32. Где же 32? Ва! Молодец! 32, да? Это магазин! Да, это явно какой-то магазин. Вот он как открывается. А тут я думаю, что.. Открывай, открывай! Ма. Вау! Ну это каскадерская семья, в общем, у нас получается. Да. Ну тут такие аксессуары, вообще да. моднячи. А просто какой? обалденный. 32-33 теперь. 33, я видела здесь. Вот он. Вау! Его надо отодвинуть. Вот, надо отодвинуть. Есть фотография. Это кошечка. Это Малышка, кошечка. Нет, это собака. Это собака. Это собака? Да. Нет, это кошечка. Посмотрите. Кошки. Какая у кошки. Милый хвостик, грудка белая и носочки. Да. Тут вот. две кошки. Вау. Это значит точно одна собачка. А, ну правильно, здесь хвостик. Короткий, значит, это собачка. Это кошечка. У нее хвостик длинный. Яна, а -а -а. как и их хозяйка у кошечки, посмотри, они прическу -а -а. одинаковую сделали М -м -м. себе. Какое семейство замечательное. Сейчас теперь теперь номер 34. Вот Молодец, ты моя глаза. Ты. Что, так, что, да. что это у нас замечаешь? Так, пакетик. Там пока есть? Да, что-то маленькое. Открывай. Что это? что-то сюрприз. А, это для фотографии. Это надо будет потом из всех этих маленьких фотографий собрать большую фотографию семьи. Теперь какой? Мы, мы открыли 34, значит 35 35, 35. Где у нас прячется сейчас, 35? Сейчас, сейчас. Я уже увидела его Вот он 35 А 36 смотрите внизу mm. Давай сначала откроем 35 Такой вот, голубенький Там ну, что-то маленькое стало Малечка Это, это... фраг для мальчика семейства, который одетый в голубом он черно-белый. Бутылочка! бутылочка да. Это у нас бутылочка для черно-белого мальчика, да. наверное, да? Да. Теперь номер 36. Ищи быстрее. 36. 36. Это... 3 и 6, да. Где он? -то? Вот он был номер 36. Ааа... Значит, нам надо 37. Так. Ой, у нас он просто... Закрывается что, что? Это помпус какие милые Давай их сразу оденем девочки Или это для нее Ой какие помпусики Посмотрите ребята как... Какие они Красивы. Красота А просто. теперь какой 38 38 38 Вот он Молодец он не поднимается, похоже. Его надо вот так повернуть. Подожди, а, видишь, здесь стрелка. А, надо повернуть, а вот чтобы и... его открыть. И вот так вот, наверное. Да, я знаю. Вот. Да. А, а тут поднизу вот... Э... 39 внизу. Вот он, я тебе его приготовлю. Давай, Томачки, открывай. Очки, очки, Мух, очки. Ну, кто у нас какая? Кто-то у нас знает. Даже не откидываю. Я же говорила! Вама, Ва, какие очки! Это, девочки, посмотрите, это просто супер модные очки. Вот они у нас. Красный. А теперь? и черный. А теперь. Вот. А, да. 39. Машки. Туфельки, пуфельки, Помпостные Помпосный. Это для мальчика, наверное, да? Это такие помпосные. туфельки Черно-белые туфельки. Вот они. Вот такие. Для нашей а черно-белой семейки А теперь какой? Теперь номер 44-0. Вот он Он не поднимается А его надо было вот так отодвинуть Вот эти номера И он вот так отодвигает. Тут есть фотография, ребята это... Алина, открыть, смотри Кролик, кролик, я думаю Кто это у нас в Даунтаун холл так, ребят, я не буду подглядывать, я буду только, только вы подглядывать я. Это кролик. Какая милая, как и вся семья синие, с голубыми волосами. И посмотрите, она у нее ушки, как у собачки. Где наша собачка? Вот она собачка, вот у нее тоже одно ушко. коричневое. Другое белое. И у зайчика коричневая ушка белое. И глазки коричневые вокруг. И лапки такие коричневенькие в конце. Yeah. И хвости коричневый. Да. Yeah. Милашечки. А теперь какой? Милашечки. Теперь номер 41. 41, а его где-то... Это, Это 40... был 51. Вот он 41. Там поднесло что-то Не-не-не, ничего нет Так, щас, Открывай Ключик другой. Еще один, второй ключик, нас же две будет Большие сестры, вот мы а положим теперь? два ключика Теперь 42 42 Ну-ка Это 22 было, мы уже открыли 42, 42, где он? Вот он, смотри, его не видно, он на крыше спрятался ага. Номер, поэтому его не видно было его тоже надо отодвигать вот они набери ребята черно-беленькие такие же все сколько у нас всего черно-белого теперь 43 43 вот он Стой. Вот, смотри а я вот ребятам покажу а ты открывай пока да. ребята смотрите вы будете знать фотография ну, это еще один крутейший мальчишка У него, посмотрите, татуировка Здесь тоже татуировка И посмотрите, какая у него бровь крутая Ну, супер моднячий пацан Так, теперь какой? 44, 4-4 4-4, сейчас, сейчас Где увидишь его, не говори Нет, 4-4 4-4, ребак вот они хитруги, Смотрите, как они пишут. Их невозможно. найти, надо очень внимательно смотреть. Mm -hmm. Отодвигай, Алина. Это трусики. Шортики. Это такие шортики. моднячи mm -hmm. для комплекта. Вот он. Вверх. И вниз. И вниз. <служдая> так, теперь 45. Вот он. Oh. Такая... Модниц. Там фотография. Фоказ. Фотография? Только одна фотография? Вот такая. А это попап шоп. Это же две семейки. Теперь 46 а -а -а. Да да да да. Что ты там фотографируешь? Давай там открывай, открывай, открывай, открывай. мне не, не терпится посмотреть, какая там красота. Мама, какой браслет. Серьезь, это а, Сереж! золотые. Вау. Вы посмотрите, какие у нас моднючие будут сестры. У них даже золотые сережки. но ну, Все аксессуары. 47. 47. Не говори мне, где он. 47. Это уже развлечение. Правда 47, найти номера? 47. Можно я тебе подскажу? Ты его не заметишь, потому что он, он, посмотри, на лужайке сидит. А вы здесь вот видите, на лужайке он сидит, 47, и еще здесь фонтанчик, чтобы воду пить в парке. М -м -м. Я буду, ребята, люблю. Ну, это замечательный, да, тебя? Это, наверное, журнал тоже, потому что он... Что-то тоненькое? Да. Нет, это просто еще одна очередная наклейка для семьи, это же mm. вот семейство Даун, Down, Даунтаун и Аптаун mm. А теперь какую? Вот этот? Нет, это мы уже, уже открыли, а был вот 47, этот? теперь 48 А, а там под низу... Да, написано 49, давай сначала откроем люб... 48 Ребята, вы будете знать, что... Гранд опенинг, большое открытие Тут пакетики только мне можно, видите <laughs> да. а пакетиком, ребята... А, фотки... а фотографии я вам, ребята, пока покажу, пока Алина открывает. Не, я не знаю, что это. Я обычно знаю, что это. А, ты обычно знаешь, ты даже сквозь пакеты видишь? Только пакетов мне нужно показать. Ребята. Та-да-да-дам. Еще одна супер манючая девочка из семейства розовых ой, ну конечно это семейство розовое вообще они просто такие какие у нее голубые тени какие у нее замечательные колготки это семейство розовое это вообще красиво теперь... ты кстати обратила внимание что вот здесь две девочки у одной это хозяйка киска у них одинаковые прически ой собачка а у этой хозяйки кошечка у них одинаковые причесочки у всех какой? и даже тени одинаковые ну, да. а теперь какой ты... Ну мы открыли ладно. А, вот этот же надо. Сережки! Сережки жемчужные, как нравится нам, да? Просто чудо! Жемчужные Серёжки для другой это... сестры! Нет, это для старших сестер! А у неё Алина! Что? Теперь номер! 50! А -а -а -а. наконец Открываем большую куклу! А ключик, ключик, ключи. Подожди! Посмотри, здесь -а -а -а. Как, какой... Посмотрите, ребята, чемодан голубенький с рюшечками. Посмотри, какой а -а -а -а. милый. Давай мы подвинем вот эти все коробочки. Окей. А то мы не помещаемся. Давайте поищем, Люси. а вот этот палубенький. Да, Денький. это надо чемоданчик этот открыть, да? Осторожно, это не пом... Ой, что-то он как-то не работает. А посмотри, здесь какой ключ странный, и вот... Посмотри, это надо соединить вот, вот это хитрость вот как можно до такого догадаться посмотрите сердечко посмотрите они соединяются через сердечко какая милота и вот теперь вместе можно открыть <свы> Подожди, подожди, подожди посмотрите ребята давай покажем какая красавица вот, давай я тебе открою, давай ее выпустим. А вот здесь посмотри у нее гардероб, вот, да. здесь вот. посмотри, сколько у нее парочков сумки да. стоят, верхняя одежда, да. юбочки и туфли да. внизу. Вот, ребят, мы достали нашу куколку Вы посмотрите, что за модница Посмотрите, какие у нее шорты, какие у нее колготки Они из настоящей, они прям настоящие колготки сетчатые И носочки mm -hmm. с рюшечками, они из материала настоящие Они не пластиковые mm -hmm. А ногти, посмотрите, какие у нас ногти, ребята Супер-супер модница а вот это вот, Алина, я никак не могу понять, это что да это. Я это думала это это душ. Да. Ребята, вы нам подскажите, что это. Мы не можем так, догадаться, чих, то еще. ли это лампа, то ли это душ. Что это такое? Или это просто подставка? Не знаю, ребята, подскажите нам. Давай посмотрим, что у нее здесь. Это наверное, наряды. Есть еще наряды ее, смотри. А так, давай стоп, давай повесим, домой. смотри, у нее есть гардероб да. здесь. У тебя наконец-то будет настоящий гардеробный. Вот, юбочка. Мы потом их обязательно переоденем и вам еще покажем, да. ребята. И ну ты? что, давай доставать еще одну нашу систему. 51. Давай, мы сюда положим. Ребята, а вот это чемодан Еще один, пятьдесят один Вот он, еще один чемоданчик Красненький С черными рюшечками да да да да да да Открывай глаза, Олиня Посмотрите на нашу каскадерку Это просто супер герой она вот так стоит Да, посмотрите даже, в какой она позе Лучше. встала Посмотри, какие у нее шикарные Длиннющие волосы Во. Они прям до пола Во, да, да. А губки-то Губки, -то, губки -то у нас тоже черно-белые Как у ее сестренки Вот она Тоже посмотрите Черно-белые губки красивый. Ногти у нас тоже черно-белые Естественно красивый. И длинные, главное, ребята Посмотрите, какие они длинные у нее ногти а, <с <с <какие> <с Они <красивые> прям выступают Они длиннющие А волосы Ой. шикарные, да? Мама, мама, мама, и здесь у нас опять-таки ее гардероб рюкзаками. Она у нас более спортивная девочка такая, больше брюк Вот, ребята, распаковали мы нашу модницу. Вы видите, как у них двигаются все, и кисть и локоть, все. Поэтому нужно вставать в любую позу модницы. Да. А волосы безумное чудо, правда, Алина? Ты За ними правда такие будет хочу. очень тяжело Я тоже такие Ну у тебя хочу. тоже длинные, не настолько, но она же взрослая, большая, никак ты. Посмотри как. Вы видели какой вообще какая ну, у нас одежда? Да. У нас один рукав есть сетчатый, а другого нет. А, наши манючие сапожки, давай сразу а -а -а -а. ей оденем. Вот девочки, ну какая же она стильная. Али, ну давай посмотрим, как у нее а -а -а. в гардеробе. Я уже вижу, ребята. Хочете посмотреть? Конечно, хотят посмотреть. Вот у нее. Это у нее штанишки такие. Ребята, ну посмотрите, здесь есть даже ремень, и он закрывается. Посмотрите, какая ей И курточка. Ай! И... Поверьте мне наряд. Вот так. такие. Алин, я предлагаю собрать все семейство, одеть. Вот, ребят мы собрали наши семейства посмотрите какие они чудесные и вот малышам мы дали в ручки малышки одели очки одели сережечки наши супер красивые жемчужные одели заколки и семья каскадеров Угу. Оцените, ребята Здесь у нас два мальчика, одна девочка А в семье розовой Один мальчик и две девочки Ну что, ребята Я не знаю, какую предпочитаете вы семью Алина наверняка предпочитает розовую да. Да, Так как это наша розоволосую семью А это семью каскадеров Напишите нам, какая вам понравилась больше семья И всех обнимаем и целуем Пока-пока